Так пусто, без тебя так грустно Без тебя так, наверное, никак честно Без тебя так пусто, без тебя так грустно Без тебя так, наверное, никак как честно Жизни Манхетта, ночь, Милан, холодный виски Ты ощущала качество прохладный привкус жизни Жаль, мы не близки с тобой, ты там, а я здесь Я на своем районе, ты где-то в европейском городе Я в своем доме, пишу текста в тихом, в шикарном тоне Залип на твои уста, нашел тебя среди сети Теперь не знаю, как успокоиться Реально надеюсь встретиться когда-нибудь с тобой Надеюсь увидеть облик твой Обнять такую прелесть Реально ты такая необычная, такая милая Да более-более, малышка симпатична Я суечу твою страницу вдоль и поперек Суечу и сам делаю тонкий намек Все продвигаю надежды к тебе, девочка С улыбкой нежной пробелом добавляю Почерк свежий, без тебя так пусто Пишешь. Я чувствую, как дышишь В твоих словах любовь, я ее услышал Знаю, чувствуешь, ты знаю, чувствуешь Ты в моей жизни жизнь, и ты в ней вся присутствуешь Ведь это больше, чем чувства понимаю Хотя и устно, но все же я ощущаю Твои строки так глубокие, ты в них не одинока Пусть виртуальная любовь, но все же не жестока Считаю дважды, трижды твои сообщения Все не хватает мне тебя, малыш, уж не терпей And you got it